Премиально в этом году дадут, да, ну да? Слушай, да, да? даже не знаю, а вот, да? корпоратив, как думаешь? Да, корпоратив Булат-Ирлана, да. Пирожки одно а еще. Ага. И на Хорошо. Молодые люди, вам вместе почитать? Блин, вот так сейчас скажу отдельно, черт тебе болях поет. С другой стороны, уже вот так третий раз делает, халявщик. На шею посадил, на нека Еще молчит типа-типа. Нет бы, сказал бы, сам оплачен. Чё, стоит ища тысяч. Еще первый, второй заказывают, а его не имеет. Да, вместе. Что? я же могу заплатить за себя, есть. Не надо, ты что, не издеваешься что ли? А ладно, хорошо враг Бля, Фля, нет, нас те там интеллигент поп, а я роснам. Конечно, заплати, Демидов, хвост не сен. Че про там бизнес-тренер там? Да нет, нормально. Что, можешь за себя заплатить? нет, ты что, издеваешься что ли? Нормально, да что ли? Нет, нормально. Аж харахнеме. Хола интересно, тамакбот уже трекин? Манка, диссещуешь ты банкрут платным ботом, ненавижу. Наконец-то до меня добралась моя вот такая пижама. Мягкая, такая красивая. Су**ть, я не хочу кайфовать от а пижам. Меня мои трику устраивали с оттянутыми коленками. Подумаешь, мне всего лишь за 30. Ну, в следующем году будет 40. Хотя, если вот так приглядеться, здесь очень красивая окантовка. Текстура хорошая и спину не задувает. Камеру вырубай, нахуй. Посолома, что-то нарушил, да? Конечно, нарушил. Давай, выходи сейчас, это, оформлять будем тебя. Давай, давай, чушь. Ну что, как же, нарушаем, что ли, водить не умею, получается, а? Да не, ага, умеем, ну, блин, так получилось, мы же договоримся с вами, а? Э, ты что мне такое предлагаешь, Я сейчас минимум, вот так вот, ты знаешь, вот столько сейчас, минимум да. это. Ага, ну это же слишком много, е-мое, ну давайте, ну, не вам, не мне, ну, вот так вот. Ей, ты сейчас со мной дальше торговаться будешь я вот так вот вообще сделаю хочешь да чтоб я вот так вообще сделал а? нет нет конечно не хочу я ну, хотя бы ага ну ё ну вот так вот а нам зоем да и шарцаешь шарцаешь что ты как это не жадничай что ты думаешь вот это вот все мне что ли уходит вот это и областным уходит вот это начальство уходит На якие где коллега идёт а вот это вот мне остается, понял? Вот в чем мне остается. Не, ну остается же, вам. Уйди отсюда, отсюда е-мое. Все, у меня настроение, все, я пошел. Кей, ага, человек. подождите, е-мое. Ну давайте добавляем. Не иди за мной эти. Нет, да. Барш, не иди за мной. Ну, понял? Ну, все. Ну, ну, все. Ну давайте к, ну, к чему не придем, эй, ага. Ты не понимаешь, что ли, его? ты ай, не, пони ага, не понимаешь, ага, вы что, да? Я... Ай, ага, зачем пинаться? Ли, ага. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй, <сос> ай только не болевой, а, ага, вы же должны полномочия превышать. Ай! Полномочия превышать а да, вы что, рыслик, да, что да. ли? а я, я, я, я, я, я, я. Образовательная школа ментальной арифметики без соусах. барья мы вам поможем договориться. Американская семья. Джон, ты себя очень плохо вел. Ты сегодня не будешь спать со мной здесь. Ты будешь спать на диване. Почему, дорогая, прости меня? Нет, нет, я очень обижена. Нет. Казахская семья. Джонни Бек. Я очень на тебя обижена, Ты не будешь со мной сегодня спать. Ты будешь спать на диване. а hey, сама будешь на диване спать. Я обижена, я буду спать здесь, а ты будешь там спать. Жан, я ж пошутила, Жан. Hey, ну, давай, давай, давай, давай. Жан, давай, давай, Жан давай, я пошутил. Жан, все, пожалуйста. Одышка и температура? Да, одышка температура, что это? Ну это корона. А, брат, корону у тебя, да, коронавирус. А подожди, подожди, он же это вакцинировался, да? Ты вакцинировался? Два раза, говорит. А, у него еще одышка, да, наверное. Одышка есть? Да, есть. Дельта штамм это точно. Дельта штамбран, не коронавирус, угу. дельта штамм, А, коронавист. слушай, дети есть у него? Да, есть у него дети. Они болеют тоже? Слушай, у тебя щегол болеет? Да, да, кстати, болеет тоже. Омикрон. А омикрон, а брат. А микрон. все железо, омикрон, а вода, брат. Да. А? Да, но он спрашивает, это может грипп? Грипп? Это умоляют. Ты что такое древний грипп? Когда это был? Сейчас нет такого, нет такой болезни вообще. Ты да? что? Конечно, корона это сто процентов. И вот эти штаммы разные всякие. А Брат... скрачу идет один из трех там точно. Короче, ты пока микроном лечить, братан, да? Сейчас А то сейчас четвертый сейчас придумают они, да? Абсолютный или там автобот, что-то, брудинги. Вчера в Дубае заказал жене шубу норку. Дорогая, наверное. Конечно, лям туда, лям сюда, понимаете? А у вас я смотрю... Уставшая шуба, да? Жизнь неповидавшая? Так это же шуба-халат. Я когда по соседям хожу, накину на себя, не жалко. Ну, у моей жены тоже семь шуб. их называю, неделька. Походу и Новый год у меня будете встречать, да? Пойду сварю новогодние макароны. Будете? Да. Давай. Перестань думать, что ты страшный. Ты страшный, но перестань думать об этом. Все окей? Okay? Здрасте. Ну все, 238 получилось. Перевод есть, да? Конечно, вот номер. А что-то интернет здесь не ловит. Как не ловит? А можно я на улице сейчас перекину? Хорошо, сейчас там получше ловит. Ладно. Ага. Да, чуть дальше отойдите, там будет ловить, думаю. Девушка, это вы да, в тот раз должны были скинуть, деньги и так и не скинули. А, я, короче, запарилась, я выше там, не ловил, я забыла бы. Если что, вместе посчитайте все, в разом. 3000 ровно получилось. Вот номер. что то опять интернет не А было. мы этот Wi-Fi подключили, можете подключиться. Wi-Fi? Да. Капец, вы мелочь. Девушка, стойте! Вы в тот раз одни оплатили! Э! Салам, пацаны! О, какие люди! Ч, давай чем закатаем, брат? Не-не-не, я так чисто поздороваться зашел. Да ладно, уже создали мы здесь вс. Не-не-не, пацаны, я. Это я... да, ты каблук конкретно. Не каблуки. Да каблук ты? Не каблуки. Конкретно, завтра в баню пойдешь? Не знаю пока. А это что? Ладно, пацаны, я пошел, общий. Жан, я хотел поговорить о чем. Вот завтра мы, ну, точнее, мои друзья идут в баню, и я хотел тоже. Где? А здесь 10 метров от моего периметра. Ладно. Хотя не говоришь, надо поменять. Кажется, большое будет, да? А вот это нормально. <связывая> Что, как, не жмет? Небольшое? <связывая> нормально, нормально. Хорошо, <св> завтра в баню пойду. Братан, цел мой. Короче, у вас машина идет. Что калакарапперисы, бля? Ауксборма? Бар, бар, а? Ал. Я, братан. Да, броди, гараппери очень мощная-да. Э, аварийка же займа, а? Жасает, жасает, не. Все, братан, ал. Э, братан, кумаш так, дур, стоп, конкретно гарапперишь. Эх, мы на нещи душа барикингорнба. Я тутю. Каждую думбеляке бормотор там. А, серьезно, да? Да. А, все-сю, брата, рахмит сау. Аварлас. Слушай, ты на Новый год родителям подарки купил? Блин, нет, забыл. Ладно, потом возьму как-нибудь. Ты что Это же родители, это родные люди. Как ты можешь не забывать? Блин, серьезно. Давай, сейчас я что-нибудь куплю, подожди, сейчас. А ты Мирману Нариману купил подарки? Да зачем им? Мне что ли дарят? Ты что, дурак что ли? Это родные люди, родных людей нельзя забывать. Давай сейчас я схожу. Это Нариману с Мирманом. Uh -huh. это вот Багдату я взял. Кем же тоже вместе да, учились, да. это я. Жамили взял, помнишь соседка наша? Это на ресепсе у женщина же сидит, тоже подарки. Да, Чуть. Чуть у жалоба, угу. ему, собаки тоже подарки купил. Так вот, единственное, это, на твой подарок денег не хватило. <связь> ну и сколько подарков. Ладно, на Старый Новый год тебе подарок куплю. Короче, рамок. 4 подхода, и все, наверное. Братан, награды, давай договоримся. В смысле договоримся? А по 15-2 подхода сделаю, А души. Ой, не пойдет так, ты что? Она делает, нормально, нормально делает. Не, не пойдет, давай, делаем. да. Не, знаю, давай Чтобы... братан, Ой, tiden, э boatman, Нет, не сдавай, сейчас, давай, сейчас. Куда пошел? Братан, на, 6. Ой, не буду они с кем разбирать. Эй, эй, не буду. Эй, ворлд класс. Все понял. Давайте по минималке да? Мне домой Все. Хорошо. Да, нормально по минималку да? там да. Левый да, да, вот да, правый да, а там Блажит это, это Ой, босс, а боялся бы я, бизнес мы мог Тем более, ну кумик ты а ну курт мама, ну, хай видим маласа. Ха. Забавься, как я с ним то джунг делал, когда Эй, как да, ты верь долларси, не синяя верь, закинься, не синяя верь, закинься, не синяя верь, закинься, не синяя верь, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, закинься, и я тем ватсап Акцепта интернете прикол думи, где? Али ты думаешь нормально? МА? А анекдот. Как-то раз немец, русский и казах.